Друзья, вот у меня дорожка, стоп-кадр, отображается только этот стоп-кадр. Больше ничего не отображается в окне предпросмотра. Как вернуть? Левой кнопкой мыши наводим курсор на скобочку красную и два раза кликаем. Так, ну все, теперь все у нас отображается. Иногда также бывает такая штука. Дорожка разваливается на две. Это значит, что у вас вот здесь появилась галочка. Expand Track Layers. То есть расширение трековых слоев. То есть у каждой дорожки есть два слоя. А и Б. Если мы поставим галочку, то фактически наша дорожка... Должна разделиться на два слоя, А и Б. Ну вот мы видим слой А и слой Б. И вот э, здесь такие две стрелочки. Как это убрать? У нас, видите, расширилась дорожка. Опять нажимаем правой кнопкой мыши, вызываем меню и убираем галочку Expand Track Layers. Все вернулось к предыдущему. Уровню. Ну вот так, дорогие друзья, если у вас что-нибудь произошло с окнами, не то, что вы хотите, здесь тоже можно. Нажимаем на кнопочку View, выбираем Windows Layouts и Default Layout, то есть по умолчанию. Вид окна Windows по умолчанию. Ну вот, мы имеем... Более приемлемый вид. Все компактненько, все собрано. Желаю вам успеха, дорогие мои. Я надеюсь, вы <laughs> запомните эти небольшие приемчики. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.